Brawl Stars. с вами Иван Гай вернулся в Бравл назвать с вами? Иван и Stars, точно. Это не КБ, это Бравл Старс. Иван Гай вернулся, я вернулся. Вау.